Всем привет на канале Мой голос в космосе на Ютубе. Я его хочу развитие сделать даже основным. Как только он пересечет тысячу, он станет основным. А на втором нашепоте я буду публиковать иногда там раз в неделю разборы. Мне сейчас так удобнее на том канале до сих пор висят штраф, висит штраф, который не проходит. Я не поняла сроки истечения. Если я пожалуюсь обратно, то мне могут быть обратные санкции. На том канале также много роликов с тегами, с названиями, заголовками, которые, ну, откровенно не очень любят система, поэтому текущий канал будет намного более аккуратнее в этом плане. Тот дерзкий, а этот подпольный. Вы знаете, что Методом наблюдения за роликами удалось выявить присутствие расы котов. Это раса котов из-за зеркалья, они в больших количествах присутствуют просто. Ну, в некоторых посланиях они присутствуют. Конечно, разумно увлечься самим животным. Заранее предупреждаю, что вот эти кошечки, они наши бубусики, они сами ни при чем, но их физиологию кто-то с какой-то целью использует, как, впрочем, и нашу. Бессмысленного нет ничего. После того, как к нашему ДНК подключились, я предполагаю, через десятую хромосому, мы тоже транслируем свою энергию на 2-4 или сколько, не знаю, сторон. Ну и наши любимые кошечки, они тоже в заложниках. Вообще у кошек разный характер, как мы знаем. Есть злючие, есть добрые, есть игривые, есть сонные. Да? Они тоже отличаются, их личности разные. Что я хотела бы выяснить по кошкам. Первое, что меня заинтересовало, количество хромосом у кошки в гиплоидном наборе напомню, что есть диплоидный набор там, где парные хромосомы у мамы и папы соединяются образуют как бы крестики это диплоидный набор в гиплоидном наборе сколько хромосом это могло бы быть символом существа как 23 символ человека и оля-ля у кошек их 19 19 напомню, что на планету напал чих-чих под номером 19 официально с 19 -го года фактически с 20 -го. впоследствии я покажу свои догадки о том что между котами генетикой и картами таро есть связь и что карты таро и руны и наш хромосомный набор возможно коррелируют Значит, что рассказать о генетике кошек совершенно особенного. Во-первых, они быстрее адаптируются генетически к условиям. Быстрее в полтора раза, чем человек, и в два раза, чем мыши. То есть, когда материнская и отцовская хромосомы пересекаются, они соединяются в одном месте и обычно не обмениваются кодонами. В некоторых случаях происходит обмен. Иногда, если обмен прошел, так сказать, удачно, то образуются такие удивительные явления, как голубые глаза под черные волосы или коричневые глаза под светлые волосы. Второе, второй тип внешности особенно редкий. И с нами это происходит относительно нечасто, и мы медленно рожаем детей. Поэтому у нас можно всех людей поделить на характерные типы. Характерные наборы внешности и характера даже, это даже физиологически влияет, даже мозг. У кошек это происходит в полтора раза быстрее, чем у нас, при этом у них смена поколений каждый год. То есть кошки оказываются гораздо более адаптивны к условиям, какая бы погода ни пришла. Вторая интересная вещь, которую не на что больше списать, кроме как на искусственное происхождение кошек. Они гораздо более родственны по ДНК к лошади, чем корова. И очень родственны по ДНК к человеку, более чем крыса. Их ДНК на 84% очень очень коррелирует с человеческим. Чем это можно объяснить как не искусственным выведением вида. То есть их общий предок с лошадью произошел позже, чем общий предок коровы и лошади. Хочу напомнить, что когда говорят об общих предках, их скелеты обычно нигде никогда не обнаруживают. Там, где обнаруживают промежуточную стадию обезьяны человека, там находят подпилы и прочие там фальсификации, и номер не проходят. Поэтому общих предков... Мы не находим у кошек. У кошек с лошадью, у кошек с человеком. Ну, а ведут определенные специфики канала. Хочу напомнить, канал придерживается того мнения, что часы в поле найти нельзя, и генетика просто так в чистом космосе не образуется. Я думаю так. А потому... В а потому мы аккуратно подозреваем, что кошки синхронизированы с людьми не случайно. У них даже крик кошки, вот была статья, что крик кошки похож на крик ребенка. Но вызывает вопросы, зачем их точно так же связали с лошадью. Причем лошадь это такое животное, которое можно встретить в некоторых парках, в некоторых городах. Лошадей в основном-то нет среди нас. Есть какие-то заводы, но это вид, который вымирающий в природе, он в принципе у нас не может выжить. И только искусственно поддерживается какое-то количество, которое можно прокормить. Не исключено, что содержание таких ферм даже себя не особо окупает. Почему кошку связали с лошадью? Это может говорить о генетике существ, которые связаны с лошадью, и об их особых правах на земле. Только поэтому. Зачем нам в города вводят конную полицию? А лошадь это такой зверек, что может кучу отложить, да? Зачем, Зачем вот это все? В мире генетики кошек, кошек не обошлось без курьезов. Клонировали от кошки, вы видите, она такая бура коричневая Клонировали котенка. Котенок похож на маму, есть выражение, как вилка на бутылку. Белая пузо, серые глаза, серая спинка. Это, эту неудачу, конечно же, объяснили, всему всегда находят объяснение, что гены, которые позволяют проявиться темному тё, пигменту, не сработали у котенка по каким-то причинам. Таких котят еще Пытались продавать. Продали всего двух. Одного за 50 тысяч долларов. <соединяющие> на, этом, на этом базар работать перестал. А вы бы купили такого котенка за 50 тысяч долларов? За то, что его клонировали. Кстати, его э, котенка назвали копирка. Но идею с работающими и не работающими ферментами подхватили корейцы. И они повозились и из белого кота вывели двух клонированных котят. Двух котят с темной шерстью, но эти котята в флюоресцентном свете светятся красным цветом. <laughs> То есть что творят генетики? <laughs> Если увидите в ночи светящуюся красную кошку, не пугайтесь, она корейская. Вот еще к теме хромосом. Кошка похожа на собаку немного, да? Но у нее 19 пар, хромосомных пар, а у собаки 39 на 20 больше. Какая большая разница. Почему домашняя кошка должна была бы заинтересовать в том числе? Потому что возникает вопрос, а как там насчет больших кошечек? Сколько у них хромосомных пар? И это удивительно, но у леопарда... У тигра и у льва, у самых известных крупных кошачьих, у них тоже по 19 хромосомных пар. То есть, без притягивания за уши, это число можно считать их символикой. Их символикой, и мы помним про девятнадцатую простуду. И зеркало вас убьет, сказали в квосте в фильме Химера. Еще любопытный факт, кто, кто бы мог подумать, что белая окраска у кошек доминантная, потому что помимо красящего э, вещества есть еще фермент, который его же блокирует. И у сиамских кошек тот эффект, что это, этот фермент реагирует на температуру. Там где теплее он блокирует, там где холоднее он не работает. И по этому принципу можно судить, который скотят, сидел под мамкой больше, а который мотался, мотался по свету и почернел. Тема генетики интересная. Позже я буду показывать, что генетика у нас озвучена даже в фильмах. Вот Терминаторы, Матрица – это генетические термины есть терминаторные котдона для первого ролика этого хватит для ознакомления с темой кошки и плавно подступая к теме коты пишите комментарии ставьте лайк до новых встреч